Между мире там вроде бы этажи долгие, хотя я правильно помню. Что я могу сказать? Чат везет, везет. Вообще прекрасно. Благословение еще хорошее прокнуло на увеличение скорости передвижения в небо. Это прям, ну полезно для ДК, очень даже больше, чем вы думаете. Давай останки тут возьмем. Тут владение возьмем. Не хочу реролить, проявить таланты неплохие, пока что дают. Ну тут надо реролить. Облако, хорошо, могу было приходить в мили. У меня, конечно, на это есть рука поганища, но <coughs> рука поганища не всегда активна. Я вот так что-то бурсты всаживаю вообще на похуй. Я думаю, ну я на ласте успею его убить до четвертого стака. Я могу и не в солнечке дату вот, собирать. Можем вот так вот раскрутиться. Будет неплохо. Найс. Ну и что мы тут берем? М -м -м. Это взять Не, ну типа... Поздно Фантазма или Кайлы? Фантазма, ну, на можно два таланта купить, а тут типа, Кайлы это один всего лишь. На 4 минуты быстрее. Прикольно, прикольно. 160% хосты. Че так много? Сейчас давай чуть-чуть закупимся. Это будет и 500 фантазм, и 30 способностей аниме в общем. По красоте. Можно знаешь, как еще делать. Вот. А, тут один эпический талант был сейчас в выборе. Я чисто в червяка сейчас буду бурстить. Все. Ну, мне это обычный моп, он вообще ничего для меня плохого не делает. Я сейчас быстро просто спилю это червяка и все. Закопаю его. А человек и там открыва моп умирает даже. Сколько? 299. Вы чё, рофлите? Это рекорд. Это мой личный рекорд. Ну, наверное, рекорд общий там какой-нибудь, где-нибудь. Ого, слушай, круто. Ну, расскажу. За сколько Ласт умер? 19 секунд.